Расставите звезды в каждой строке, в каждом столбце, в каждом секторе по одной звезде. жирной области. Здесь, здесь одна звезда, здесь одна звезда. Значит, это у нас отсутствует. Значит, где-то здесь звезда, соответственно здесь вылетает, здесь рисуется. Звезды касаться не могут. Вот у нас опять два сектора, занимающие две вертикали. Значит, здесь нет, здесь нет, здесь нет, здесь нет. Соответственно, звезда вырастает тут. Ну, дальше думать надо. Левая буква Г верхняя. Левая. Слева, слева, слева, слева вверху буква Г. А здесь они раз, два, Не-не, снизу, а снизу, снизу звезда, не звезда, звезда снизу стоит. Видишь, вертикаль вышибает а, вторую. Вертикаль убирается, значит, у нас звезда здесь, Здесь, или нет? Здесь, нет. здесь нет, здесь нет, здесь нет, нет. Здесь остается звезда, соответственно, это отсутствует. И в этом столбце отсутствует? Да. Есть. В этом отсутствует, остается только здесь. Да. Угу. Так, у нас вырисовалась эта звезда. Вычеркнули вертикаль, осталось здесь. То есть у нас три верхней вертикали, четыре уже просмотрелись. У тебя в большой области осталась одна точка. В большой области самая большая осталась одна точка. Не, в большой области, смотри. Всего одна точка осталась. Одна. Слева, в длинном столбце. остается последняя звезда в области. И все. Все. Ура.